Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня я хочу с вами поделиться очень интересной вещью. Это такой специальный планшетик, на котором можно рисовать цветом. Очень необычная вещица, всем рекомендую. Оставлю ссылку на страницу ВКонтакте, где вы можете купить этот наборчик. Обязательно вступайте в данную группу. И давайте же посмотрим, что у нас внутри данной коробочки. Обязательно в этой коробочке будет представлена инструкция, как пользоваться данным планшетом. Здесь есть специ... Специальный маркер, которым можно рисовать двумя способами. Также у нас представлен вот такой вот красивый трафарет, на котором изображен домик, человечки, собака, кошка, дерево, паровозик, машинка. Очень красивый трафарет. Посмотрим, что у нас получится. Также здесь у нас представлена подставочка под Наш планшетик очень хорошая подставка, мы ее, соответственно, сгибаем и ставим. И также здесь есть вот такой вот прикольный чехольчик, и мы давайте посмотрим, что внутри. Во-первых, это сам планшет, на котором мы рисуем очень яркое оформление, и вот так вот он выглядит такой планшетик светящийся и здесь находится вот такая вот ручечка с помощью которой мы будем рисовать и секретный карандашик который мы можем писать на листе и потом если будем свететь светом то тогда только будем видеть текст и вот это сама ручечка которую мы рисуем Смотрите, какая красота, то есть вы можете нарисовать все, что угодно. Всем советую планшетик. И сейчас покажем, как это все выглядит еще ночью.